Максим Темченко «Как управлять личными финансами» – тема сегодняшнего выпуска. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и досмотрите этот выпуск до конца. Максим, привет. У всех предпринимателей так или иначе возникает вопрос, куда вкладывать деньги, потому что, ну, когда вложение происходит в свой собственный бизнес постоянно, это ну, достаточно как-то рискованно и страшно. И поэтому мне было интересно с тобой поговорить о том, что же все-таки делать по вложениям, как себя вести и вот какой стратегии ты пользуешься, какие у тебя результаты, с чего начинал. Я предприниматель-инвестор. С меня две деятельности: я занимаюсь бизнесом, занимаюсь инвестициями. Бизнес у меня сейчас в основном образовательный, плюс у меня сеть франшиз тоже образовательных. В пяти странах мы сейчас 44 представительства. Отвечая на вопрос про инвестиции, то я всегда говорю уже о том, что этот вопрос очень рано, и до инвестиций нужно то, что называется такой базовый финансовый расклад, ну то есть система управления финансовыми. Инвестиции – это часть системы управления финансовыми. Многие люди концентрируют свой подход к деньгам чисто как на доходах. Ну сейчас еще второй тренд такой, да, это подход на инвестиции. То есть сейчас есть вот доходы, зарабатывать деньги инвестировать. Но это только... Два пазла общей системы управления финансами. Поэтому вопрос, как зарабатывать или как инвестировать, он тоже отталкивается в финансовую стратегию, чего ты хочешь. Инвестиции – это всегда предпринимательская деятельность, так или иначе. Не бывает инвестиций без предпринимательства. То есть инвестиции ⁇ это в принципе как бы прирост. Ты сказал, ты предприниматель или инвестор? Как давно ты стал инвестором? Какой у тебя был капитал на старте? И с точки зрения предпринимательства, что у тебя за бизнес? Да? Сколько ты на нем зарабатываешь? У меня две фазы инвестиционного опыта. Первая фаза была неудачная. Я сама с Хабаровска, Я был директором с учредителем рекламного агентства. Получал порядка где-то 200 тысяч рублей в месяц. И мне попался Киросаки тогда. И я такой, о, вот как надо инвестировать. Я, так как был веб-клиентом практически во всех банках, я взял м -м, кредиты, инвестировал в строительную компанию. И под процент. Я брал к банковские кредиты где-то порядка 24% процента годовых. А инвестировал я под 5% в месяц. Ну, то есть под 60%. И у меня получалось доходы со строительного бизнеса. Перекрывали платежи по кредитам. Таким образом я стал инвестором. Вырастил пассивный доход. У меня был порядка где-то... 400 тысяч в месяц тогда я ушел с работы уже, ну зачем, у меня 400 тысяч идет оттуда где-то 100 тысяч у меня с лишним уходило на закрытие кредитов и у меня где-то около 300 тысяч оставалось, вот так я стал инвестором первый раз это был 2008 год, потом начнепил 2009, получился кризис строительной области и этой всей сферы и строительная компания, куда я инвестировал деньги вот эти вот она обанкротилась, я потерял деньги, это было там несколько миллионов рублей порядка около 8-7 с лишним миллионов рублей у меня получилась история, при которой я деньги потерял, в банк должен я уже не работаю. Мне пришлось продавать все, что можно было продать. Я продал квартиры, машины. У меня было долгов порядка 2,5 миллионов рублей и никакой работы. Потом был очень долгий период выгребания из долгов, очень жесткий период. Я там 10-15 там, тысяч рублей в месяц зарабатывал, потому что ну, я уже не работал, жил на пассивном доход. Я расслабился, ничего не делал. Суды, приставы, коллекторы, звонки. Короче, жесть была очень сильная, долго все это продолжалось. Я повышал свой доход, там, у меня был 15, потом 30 тысяч, потом 50, как-то подрабатывал, продажами занимался, агентом, торговым представителем. Чуть на работу не устроился, но не устроился. Для того, чтобы там как-то деньги зарабатывать. Но, тем не менее, практиковал другие инвестиции. Когда у меня появились первые накопления, где-то порядка там 100 тысяч рублей, например, я пошел во вторую фазу инвестиций. Я стал инвестировать в всякие интернет-проекты, хайпы, МММ-2010-11, MMM Форексы, ПАМ-счета, там вот эти всякие истории. Таким образом, я где-то еще слил порядка 3 миллионов рублей, то есть я, получается, деньги накапливал, выводил их, ну, как-то откладывал, инвестировал и прогорал. Потом я как-то поумнел, видимо, видимо, нужно было слить определенное количество денег, чтобы как-то уже по-другому подходить к деньгам. Тогда я уже начал инвестировать, например, в частные займы под залог. Мне пригоняли машину, оставляли у меня там договор купли-продажи, ключи, и я под 5-6-7% в месяц занимал деньги, и таким так, образом, первый день. Потом я стал заниматься спекуляциями, то есть у меня когда были свободные деньги, я начал инвестировать деньги через куплю-продажу товаров. Я завозил сувенирку, продавал ее через интернет-магазины, продавал через личные продажи. Сложно это назвать инвестициями. Люди, некоторые говорят, что это не инвестиции, хотя на самом деле это умножение денег. Для меня все равно, ну, как бы я инвестициями называю то, как я приумножаю свои деньги. Вот У меня было 100 тысяч, стало 200 тысяч, для меня это инвестиции. И это были первые деньги, то есть первые инвестиции, на которых я там сформировал несколько там, миллионов рублей капитала. Следующий такой подъем был у меня в рынке, 2015-2016, рынок ценных бумаг, это акции. На российском фондовом рынке я в американский рынок не лез, привилегированные акции, простые акции, там портфель из бумаг, у меня инвестиционный консультант есть на эту тему, который работал в открытии брокера, в Сбербанке, управляющим. Мы в 2016 году сделали 120% годовых, И за 2016 год у меня получился в капитале первый миллион долларов благодаря этому. Я зарабатывал деньги еще откладывал, плюс инвестировал. Сейчас, 2018, у меня 3 миллиона долларов в состоянии общее, если брать. Если брать чистый капитал, то 2 с небольшим миллионом долларов капитала. То есть у меня получилось так три фазы прохождения. Первая фаза, которая меня привела к банкротству, вторая фаза просто потери денег, и третья фаза такого разумного инвестирования, Акцент на инвестиции, как на основное. То есть сейчас есть миф, миф такой, да, что надо инвестировать, как бы и все. И вот ты живешь на пассивный доход, отдыхаешь и больше ничего. Я могу жить уже на пассивный доход порядка полтора миллиона рублей. У меня в месяц пассивного дохода. С капитала, с других источников, с бизнеса, пассивного, чисто пассивного. Это, в принципе, можно уже не работать. Ну, так. Да. И путешествовать, и все, ничего не делать. Ну, как-то не из той серии я, наверное, человек, чтобы ничего не делать. Это раз. Второе, я заметил, что когда ничего не делаешь, показатели начинают ухудшаться. Одно дело, когда в прямом бизнесе ты занимаешься этим, да, и педали крутишь, перестал крутить. А другое дело, в пассивном доходе, реально. Просто я это заметил. Рынок начинает проседать. Как так? Ну, рынок, он вроде как должен... Идти Видимо, как... деньги к деньгам. Да, деньги к активности, я бы сказал, да. Не, то, что... Не только к деньгам, а к активности. Есть шикарный ролик Дрей Далио это известный специалист по экономике. Он говорит про экономические циклы. И у него есть шикарная рекомендация: что для того, чтобы был всегда рост и положительный финансовый результат, нужно повышать свою производительность, то есть эффективность личную. Ну, то есть ты как личность, как владелец бизнеса, как работник, как кто угодно, ты должен повышать свою эффективность каждый раз. А когда ты начинаешь жить на посевный доход расслабляешься, ты получаешь свою эффективность снижаешь. Я искал разные способы педали меньше крутить, но больше денег получать как-то не нашел я такого способа. Да. У меня было много разных бизнесов, клининговая компания, магазин одежды, интернет-магазин, праздничное mm -hmm. агентство, рекламное агентство, недвижимость, посуточная сдача. Сейчас я свернул свое направление больше на обучение, сосредоточился mm -hmm. и на развитие франшизы. Вот и, какие у тебя результаты примерно вот, по чистой прибыли уже в твоем бизнесе? У меня скажешь? в общей сложности от 2 до получается 15 миллионов в месяц. Или это когда это я оборот, в отпуске... Да? Нет, это прибыль. Это чистые деньги, которые чисто мои. Я чистые деньги всегда считаю. Я не считаю оборот, для меня оборот ну, мало значит. Единственный оборот, когда я считаю, чтобы посчитать маржинальность. Если маржинальность очень низкая, там на, на уровне 10-15%, то, то нельзя заходить в такие проекты. Поэтому я считаю, только чистые деньги это деньги, которые ну, как на семью, на личные расходы. Притом у нас правило тратить не больше, чем 20% от чистого дохода. Мы 80% инвестиций отправляем. В редких случаях у нас больше получается, ну, например, какой-нибудь отпуск. Вот мы недавно в Бурш ездили, там миллион, миллион за неделю у нас ушел. А, миллион за неделю, да. да. Это не так много, но, блин, ну это бурж. Ну машину, когда покупали, недавно Ройс взяли, и это, соответственно, ну там, это из капитала. Мы большие крупные покупки делаем из капитала. Текущие какие-то большие мы с дохода ежемесячного, а крупные покупки мы планируем с капитала делаем. То есть вы, получается, 20% только тратите от заработанных, правильно? Да, да, да. А остальные деньги, получается, в. Вы... Мы откладываем, инвестируем. Но мы не всегда сразу инвестируем, То есть у нас кэш накапливается определенными местами. И потом, когда есть инвестиционный какой-то проект, или, например, тот же самый на рынок, мы заводим там 2 миллиона рублей, мы делаем транши на рынок, тогда мы закупаем акции. То есть не то, что у нас там появилось там 100 тысяч, мы их сразу куда-то в акции. Раньше было, поначалу, когда у нас там первые деньги сразу так, сразу куда-то распихать. Но это вот у начинающих инвесторов есть такая вот мандраж такой. Что бы с деньгами делать, куда бы их засунуть? Мы это уже прошли, эту историю. Нам сейчас больше нравится кэш. Когда сейф открываешь, там кучками вот так лежит, и оно как-то вот... Это раз, второе, сейчас просто такой период. Экономика сейчас на самом деле очень нестабильна. И по прогнозам там, того же Тони Робинса и Киосаки, сейчас будет очень серьезный спад рынка. Ждут, ждут все. Есть там те, кто говорят, что ничего такого не будет. Все нормально, американская экономика самая лучшая в мире. Но по всем экономическим циклам, а это как природа. Вот есть лето, осень, зима, и в экономике то же самое. И сейчас реально есть очень много факторов, которые на 2018-19-2020 годы вкладывают, что будет, короче. Плохо. Но уже началось это плохо или нет? У них Оно нет? уже, ну, есть уже такие эти, как сказать, весточки такие ласточки уже есть. Ну что, это рынок слопывается, падает продажи, правильно? Прибыли? Конечно, обязательно, обязательно. Ну, во-первых, сейчас сложнее зарабатывать деньги, покупать способность хуже стала. Сейчас можно посмотреть на ставки банков, что делают. Сейчас, например, уменьшают ставки по вкладам элементарно. Если, например, год назад можно было под восемь процентов, там или под девять процентов вклад mm -hmm. открыт, то сейчас это там шесть, ну, там семь процентов. А это уже показатель, это два процента от 9 процентов ушло в моменты кризиса вообще когда что-то меняется очень сильно нужно иметь кэш кэш решает все кэш именно наличка деньги которые можно выложить на стол какая-нибудь сделка интересная появилась у кого-то срочно нужны деньги он по дешевке продает за 50 процентов например свой дом там или еще что-то можно кэшем этим распорядиться недавно была вот эта история когда росалта да. на 50 процентов упал рынок потрясло очень сильно там акции большинства компаний упали там на 5 на 10 процентов за один день шикарная возможность зайти в рынок и купить акции шикарная если есть кэш а если ты сидишь уже где-то в активах, ты, конечно, ты не можешь вытащить. Ты так и не сказал, каким бизнесом ты занимаешься, вот о чем образование. То есть Обучение, касается... я обучаю финансовом. то, что я умею, то, что я Лично, знаю. 10 да? лет я занимаюсь этой темой. Управление личными финансами, причем в комплексе. Это и доходы, и расходы, и планирование, и семейный бюджет, и инвестирование, и открытие бизнесов там, с нуля стартапов. Ну, вот таким. То есть это комплексный подход к деньгам. Что бы ты посоветовал, как вот распределять свои финансы, к примеру, в среднем ну, доход там, 300 тысяч ага. в месяц? Ну, вот, малый ага. такой, возьмем бизнес, потому что многие инвестируют просто в свой бизнес да, постоянно, вынимая по минимуму постоянно новое оборудование, еще растить обороты и так далее и тому подобное. А приходят ли к тебе такие люди? Какие стратегии вот лучше использовать? Приходят, да. У меня в основном люди приходят, которые уже зарабатывают деньги ну там от 100 тысяч. В основном такая аудитория. Есть кто поменьше, есть кто побольше. Что касается денег. Первый вопрос у меня всегда человеку не сколько он зарабатывает, а сколько у него остается. есть 300 тысяч зарабатывает и живет на 100, и 200 у него остается, он подкапливает. Не знаю, неважно, он может быть копить на машину или на квартиру, или просто там на пенсию. Есть человек, который зарабатывает 300 тысяч и все тратит. Есть кто зарабатывает 300 тысяч и еще должен. Ну то есть понабрал там ипотеку или там еще чего-то, кредитов, в бизнес взял оборотки. То есть здесь очень разная ситуация, поэтому я здесь и говорю, что к финансам нужно относиться комплексно, и здесь показатель не доход, а показатель, сколько денег остается. Я это называю дельтой. Это, ну, Возьмем пример позитивный, если 300 зарабатывает и 200 тратит. допустим, Здесь есть несколько шагов. Первый шаг – это копить то, что я называю подушку безопасности. Подушка безопасности – это запас денег на полгода вперед. Допустим, если предприниматель имеет 300 тысяч и тратит 200, то 200 умножить на полгода, это миллион 200 должно быть накоплений. Это просто чистого кэша, просто тупо налички, которые в банке или на карточке, или в сейфе, или в шкатулке где-то лежать, которые можно достать в случае чего. Что значит в случае чего? У наемных сотрудников это очень просто: его могут уволить запросто, да, и должно быть запасы денег на полгода, чтобы найти новую работу, например, еще что-то. У предпринимателя могут, может, элементарно бизнес завтра закрыться. Примеров массово. У меня был это один стоит. предприниматель, который лидирующие позиции на своем рынке занимал. И когда вот он ко мне пришел на программу, он мне говорит, представляешь, я 20 лет работаю, я уже топ-3. У меня нет своей квартиры, я ни на что не отложил. Я каждый год говорит, инвестирую в свою компанию. То есть это уже 20 лет. Говорит. В прошлом году я говорит, заинвестировала туда 30 миллионов, и они все прогорели. Сейчас расскажу историю одну очень интересную про инвестирование в свой бизнес. Ну на личное сопровождение пришли ребята, два брата. Они были акционерами транспортной компании, очень большой, крупной транспортной компании. Они создали этот бизнес транспортную компанию с нуля с 2007 года. У них было 10% компании, короче, чиновники, которые были стоящие туда к верхам, благодаря связи и всему такому, организовали транспортную компанию по нефтеперевозкам по всей России приводили огромные обороты. В 2013 году компанию оценили в 1,7 миллиарда долларов и появился покупатель, пришел. Покупатели покупатель говорит, я отплачу полтора миллиарда долларов за вашу компанию. Эти акционеры, которые были, говорит, давайте продадим, ну, в смысле, полтора миллиарда долларов там, да? А эти чиновники говорят, нет, рыночная оценка 1,7, давайте 200 миллионов сверху, и мы вам продадим за 1,7 миллиардов. На что они сказали, нет, полтора и все. Ну, тогда идите вы. Вот. Прошло два года, тарифные ставки на нефтеперевозки упали, причем значительно очень сильно упали, и капитализация компании уменьшилась за 200 миллионов долларов. С 1,7 миллиарда до 200 миллионов. В чем фишка? Дела компании пошли плохо, и этих двух акционеров, они были управляющими директорами, собственно, они построили этот бизнес, по сути. И когда они строили этот бизнес, они выводили деньги только себе на жизнь. Представляешь, компания оценочной стоимости 1,7 миллиарда долларов, сколько можно было вывести денег, ну так, по, -по, -по прибылям. Они оставляли все в компании, чтобы увеличивать капитализацию. Да. Они ушли и на максимум, что они взяли, это вот 20 миллионов долларов от э, 200 миллионов. Хотя, если бы они да изымали мы взяли деньги, ну, это тоже неплохо, конечно, но это, это не 170 миллионов, да, или не 150 миллионов, как тогда можно было бы изымать. Потому что если компания стоит такой капитализацию, то это означает, что из компании можно было выводить деньги реально такие. А этого не произошло. Почему? Потому что инвестировали в свою компанию, увеличивали капитализацию. На жизнь хватало, причем на неплохую. Тут тоже еще одна история. Он хороший стоматолог в люкс-вип-классе работает. Зарабатывает 2,5 миллиона в месяц. Да. Все это 2,5 с половиной тратит. На что? На жизнь. Вот я его тоже спросил, на что? Ну, говорит, ну вот поездки там у меня. Машина в лизинг 370 тысяч, только на машину там МЭРС какой-то. Я, я тоже не понимаю, как можно тратить 2,5 миллиона на что? Ну, точнее, понимаю, но не принимаю, наверное. И он говорит, что делать? Я говорю, ну, начинает откладывать. Он через два месяца ко мне приезжает, говорит, Макс, я отложил 50 тысяч долларов. За два месяца. И, говорит, где ты был раньше? Ну, в смысле, я это вообще не делал. Я, говорит, вот так вот тратил и все. Говорит, мне просто надоело, что я работаю, работаю, работаю, как бы. Ну, толку нету. Важно не только, сколько ты зарабатываешь, а сколько денег у тебя есть. Ты можешь зарабатывать два с половиной миллиона, вот как он, например, и иметь ноль денег. Ноль. А ты как ты относишься вот к недвижимости, да? То есть, если человек купил недвижимость, у него все-таки есть какие-то деньги? Или нет? Или вот ну, машины? недвижимость – это часть капитала. машина я тоже там считаю, как часть капитала. Но это такой мертвый капитал. Есть живой капитал, есть мертвый капитал. Живой капитал, который можно инвестировать, мертвый капитал, который в случае черного дня можно обналичить. Поэтому, если есть недвижка, ну хорошо. Если недвижка в ипотеку, наверное, плохо. Хотя неплохо, если, например, ипотечный платеж раза в три меньше, чем дельта. Большинство людей, там 99% людей, которых я знаю, ипотека, у которых у них проблема платить за ипотеку, то есть они каждый раз думают, где бы денег взять на, ипотеку, ну, на ипотечный платеж. Ипотеку имеет смысл покупать тогда, когда за ипотеку платишь 100 тысяч, а у тебя есть 300 в месяц свободных. У тебя 300 приходит, ты по 100 платишь за ипотеку, у тебя 200 остается свободных денег. Дельта я имею в виду. Вот может быть мы рассмотрим, допустим, человека, который миллион зарабатывает, у него остается, там, не знаю, 800 тысяч. Как ему распределить свои деньги? То есть он миллион зарабатывает и живет на 200? Да. Это очень странно. Ну, бывает такое. Во-первых, если он зарабатывает миллион... Хорошо, зарабатывает 10, живет там на миллион, например. А, ну окей, тогда, мы, тогда нормально. Ну, Первая это подушка безопасности, но при таком доходе это хорошо уже получается подушка безопасности автоматически. Если 10 миллионов зарабатывать, 9 миллионов остается, то их однозначно надо ну, инвестировать и скорее больше под консервативные инвестиции. Просто чем больше денег приходит в месяц, тем более консервативные должны быть инвестиции. Потому Почему? что иногда хочется агрессивные инвестиции это всегда предпринимательство. А если доход приходит уже с предпринимательства такой высокий, то, скорее всего, лучше фокус внимания направить на этот ну, на эту бизнес-единицу, которая генерит столько денег. Потому что любой супер высокий доход это всегда бизнес-схема какая-то чисто пассивного дохода высокого не бывает это редкие случаи то есть если мы возьмем там банковский вклад депозит допустим там 6 процентов годовых все что выше 12 процентов годовых это бизнес схемы уже какие-то а если это инвестиция в бизнес схему то нужно понимать как эта бизнес схема работает и как на нее влиять если это чужая бизнес схема и ты на нее не влияешь то это очень высокорисковые инвестиции а то есть грубо говоря если у тебя есть бизнес который приносит достаточно большой доход да, да то вот этот доход лучше направить на что-то консервативное да. а недвижка нет, например бизнес, недвижка да, да, да рынок акции. Либо на уже вот. направлять в свой бизнес, либо в тот, которым ты сам будешь заниматься. Да? По поводу своего бизнеса не факт. Потому вот что... Как вот это разделить? 9 миллионов расскажи, как вот ты бы распределил. У меня периодически бывают такие фрагменты, когда у меня 9 миллионов приходит, я на рынок отправляю ну рынок, ценных бумаг. Я инвестирую в акции, которые это довольно А Если человек только начал, вот как ему это распределить, чтобы ничего не потерять? Первые инвестиции должны быть после подушки безопасности, то есть всегда должен быть запас кэша. При таких больших оборотах я бы запас кэша на год вперед сделал. Если ты тратишь миллион в месяц, допустим, то на карточке у тебя должно быть, ну, на карточках или на счетах на таких ликвидных 12 миллионов, ну, то есть на год вперед. Просто вот для спокойствия. Я знаю, у многих это начинает жечь карманы, типа, а, деньги должны работать, там, они где-то должны. Пускай они работают под банковский процент, это чисто подушка безопасности. Все, что свыше подушки безопасности, делится на два портфеля. Это портфель для сохранения, то есть такой ультранадежный, ультранадежная часть портфеля, которая в любом случае как-то останется. Ну, то есть при каких-либо там катаклизмах. Что туда вот может входить? В недвижка, например, это может быть облигации доходные, государственные, это может быть евробанды, то, что сейчас называется. Ну, то есть, это уже там ценные бумаги, такие, которые вот, гарантированные, казначейские бумаги да, могут. 50% идет в эту а Распределять следующим образом: сколько твой возраст, сколько тебе лет? Нельзя спрашивать, наверное, да, Допустим, мне, допустим, 32%. Ну, в принципе, все так более Плюс Минус 32, окей. Okay. Тогда 32% это консервативный портфель. То есть, все портфель, допустим, у тебя есть там, ну, условно, возьмем 10 миллионов портфеля. А почему именно 32%? Чем старше, тем больше консервативный портфель. Если допустим, уже 60, то ты более консервативный. Если ты моложе, то, соответственно, у тебя больше есть времени, если что, там, как бы исправить ошибки, то, что называется. А, да. Да, поэтому у молодых людей большая часть портфеля агрессивная. Сейчас вот этот тренд крипты. Если кого-то спросить, сколько у тебя процентов портфеля в крипте, то, как правило, скажут процентов, ну, то есть тех, кто, которые криптоманы, они скажут 90% в крипте. Нельзя так делать. Это значит, тебе 10 лет растет, 90% в крипте. Поэтому здесь распределение такое, чем ты старше, тем больше у тебя доли консервативного портфеля. Ни один адекватный финансовый консультант не скажет, куда тебе конкретно инвестировать деньги, потому что это всегда должно быть личное решение. Здесь какая есть в инвестиционной сфере история. Допустим, инвестировал деньги по совету консультанта, и если инвестиция сработала и принесла деньги, я молодец. А если она не сработала, Консультант, короче, сволочь, виноват. Поэтому здесь нужно всегда инвестиционные решения принимать, исходя из собственного такого риска. Да, надо узнавать. Какую литературу можно почитать на тему инвестиций вообще, чтобы понять, что делать, что не делать? Вот первая тех, книга вообще решает. первая, она первая, это «Психология инвестиций». Это первая книга, которую надо прочитать. У инвестора есть два смертных греха таких. Это жадность и страх. Нельзя инвестировать на жадности и нельзя инвестировать из страха. И они будут принимать инвестиционные решения. Ну, например, крипта. Выросло в 15 раз. Что там включается? Жадность, конечно. И когда люди на жадность инвестируют, он сколько сейчас молится на этот биткоин, чтобы он там вырос. Вот. Второй это страх, когда, например, рынок рушится. Люди начинают продавать акции, а их нужно покупать. Как у нас работает мозг? У нас есть три мозга в голове. Рептильный мозг – это реакция выживания. Животный мозг – это эмоции, наслаждение, страх, избегать страданий и стремиться к удовольствию. И неокортекс – тот, который мы думаем, анализируем, принимаем там такие стратегические решения. Так вот, инвестиции – это неокортекс, думать надо. Нельзя никогда принимать инвестиции на эмоциях. А, мне как нравится этот инвестиционный инструмент, я прям хочу сюда инвестировать. Стоп. Подумай сначала, просчитай, как это все, взвесь все, а потом уже инвестируй. Еще какую книгу бы ты посоветовал? Про инвестиции? но ну, там уже более уже такие детальные. Есть Бенджамин Грэм по инвестициям, тоже ссылку дам уже такую более подробно. Киосаки стоит читать, но его надо осторожно читать, потому что там жадность пробуждается. Когда Киосаки говорит, что возьмите, вот как я сделал в свой кризис, да, я взял денег, инвестировал их, побежал, в общем, за этим. На самом деле Киосаки не об этом. Просто нельзя воспринимать инвестиционные советы как рецепты. Никогда, только как подходы, только как модель для принятия решения люди же не хотят думать своей головой, они хотят скажи вот у меня самый частый вопрос ко мне это Максим куда инвестировать, я говорю я не скажу куда инвестировать, я могу сказать куда я инвестирую например, но я никогда не скажу куда тебе инвестировать. Я было время я давал рекомендации даже вот у меня были проекты куда я сам инвестировал, я был очень уверен в инвест проекте и даже рекомендовал другим людям туда инвестировать. Проект обанкротился, я потерял миллион рублей, люди потеряли свои там я не знаю 100 тысяч там миллион там или еще кто-то, потом приходили ко мне и говорили ах ты ты нам порекомендовал. Mm. С тех пор я не зарекаюсь и никогда не говорю куда инвестировать. Максимум, что могу порекомендовать, это банковские вклады в топ-трех банках, которые есть. Но это если топ-3 банка разорятся, то значит у нас все уже карантин со всей экономикой. Второе, куда рекомендую инвестиции, первое делать это, например, там, страховые накопительные программы. Есть компания Граво, куда мы инвестируем. Компания 187 лет. Если вдруг с ней что-то случится, ну как бы это уже все. Такой вопрос. Ты сказал, что, допустим, есть 42 там, или 40, процентов консервативные, а да. вот допустим 60 процентов это уже. агрессивные. что это за агрессивные? Агрессивные это все, что выше двух банковских процентов. Ну то есть двух банковских ставок. То есть, например, если банковская ставка 6 процентов, то все, что выше, то есть все, что приносит потенциальный доход больше 12 процентов годовых, это все агрессивные инвестиции. Бывают агрессивные, там умеренно агрессивные, это, например, 15% годовых, просто агрессивные, это процентов 30% годовых, суперагрессивные агрессивные, там, 60-100% годовых и больше. Соответственно, чем больше процент прибыли потенциальной, тем больше процент риска. Всегда. Если тебе обещают 100% годовых, значит, там, 100% риска. А если тебе обещают 3000% годовых, то там, значит, просто безбашный риск. И есть определенное правило, ну как бы для каждого инвестора свое, свыше какого-то процента прощаться с деньгами. Ну, например, тебе приходит инвестор, ты вроде доверяешь, нам или по рекомендации, или еще что-то, и говорит, слушай, тут проект, или стартап, допустим. Слушай, инвестируй в мой бизнес, там, 50% годовых, например. Ты такой, я тебя знаю, у меня деньги есть. Давай я тебя инвестирую. Есть определенный процент, свыше которого ты прощаешься с деньгами, которые ты инвестируешь. Ну, то просто есть... забыть о них. Да, если да. получится, то получится. Да, и получится, выиграешь, как вот сколько таких должно быть в общем объеме? Ну, у меня это не больше 15% портфеля всего занимает такие игрушки, я это называю. Я просто наигрался в вот игрушки. Mm -hmm. Стоит ли, как ты считаешь, вкладываться в другие бизнесы? Вот я, допустим, общалась с некоторыми предпринимателями, они говорят, что инвестируют, например, во франшизные бизнесы. Мой подход следующий. Я не могу сказать как бы за всех, просто мой подход какой. В бизнесе инвестировать в двух случаях. Первый случай – это когда есть четкая прозрачная история и финансовая отчетность при наличии предыдущих успешных циклов инвестирования. Я никогда не инвестирую и даже не буду рассматривать, если там нету, Цикла инвестиций ну, до меня. Окей, есть уже опыт с чужими деньгами работы успешный, плюс прозрачная финансовая отчетность, плюс наличие ну, разных факторов да? клиентская клиентов, репутация определенная. Ну, предзаказы, например, да, или предпроекты, которые на грани подписания. Тендер, например. Да? Вот есть приходят, когда говорят, мы можем выиграть тендер, у нас там сидит специальный человек, мы этот тендер выиграем. Нам нужно финансирование на тендер. Ну, как бы уже простроен там какой-то план. Тогда можно инвестировать. Второй вариант это когда я захожу в бизнес и контролирую финансы. То есть мне нужна в любом случае точка опоры финансов. Есть там главное правило инвестора номер один, на мой взгляд, в мире, Уоррен Баффетт есть такой. У него правило номер один, никогда не теряйте своих денег. Поэтому, когда инвестируешь, первый вопрос должен быть, как мне сохранить мои деньги. Какой может быть четкий контроль? Это входить в состав учредителей, либо подпись финансовых документов. Чтобы в компании ничего не могло быть потрачено без моего согласия. Потому что в основном люди ищут либо а спонсора. У меня тут бизнес-проект, слушай, води меня миллионом. <свят> это поможет мне, короче, развиться. Я говорю: окей, а деньги где? А прибыль какая? Ну, может быть, будет, может быть, не будет. Ты же инвестор, это же твой риск. Либо вторая история, когда заходят, ищут не спонсора, а венчурного инвестора. Венчурный инвестор это который несет на себе все риски вообще. Когда мне приходят за инвестициями в свой бизнес, я спрашиваю: у тебя есть недвижка? Он говорит, есть. Я говорю, сколько тебе денег надо? Он говорит, например, там 3 миллиона. Я говорю, сколько недвижка стоит? Он говорит, ну миллионов 7 стоит у меня квартира. Я говорю, окей, давай я тебе частный займ, оформлю под залог твоей квартиры. Он говорит, как так? Типа, ты же инвестор. Я говорю, так я сливки свои страхую. Если у тебя вдруг не получится, твой бизнес-проект, ты вкладываешь в свою бизнес-систему, ты знаешь, как эта бизнес-система работает. Я вообще там не понимаю, откуда там берутся деньги, какие там показатели. Ты контролируешь все денежные потоки, ты контролируешь все расходы, ты контролируешь всех клиентов. Поэтому все контроль на тебе, то есть вся твоя ответственность. И если ты уверен так, что в твой бизнес нужно вложить 3 миллиона, и это принесет деньги, окей, заложи свою квартиру. Если у тебя не получится, я получу твою квартиру. Как так? Ты же инвестор, ты должен рисковать своими деньгами. Я говорю, я тебе ничего не должен, как инвестор. Моя задача как инвестора сохранить свои деньги. Поэтому твой залог для меня залог сохранности денег. одно время очень было популярно, вот эти стартаперы, как бы бегали они постоянно искать. Сейчас, мне кажется, как-то поутихла, да, эта история. Ну, вот инвесторы с просто научились моментом, инвестировать. Мне кажется, кризиса вот который последний был, когда ну, стали инвесторы, наоборот, не в стартапы вкладывать, а в действующие бизнесы, которые упали в цене, да, этих стартаперов сразу стало меньше. Я думаю, про инвесторы помнели. Здесь просто момент какой еще: когда инвестор вкладывает в стартапы, это венчурные то есть, допустим, я венчурный инвестор. У меня есть портфель 100 миллионов рублей. Из этого портфеля, согласно моему распределению, там, мне, допустим, там 40 лет да, или там 35. Ну, 40 для примера. Да? Соответственно, из моих там, 100 миллионов 40 миллионов это у меня консервативные инвестиции, 60 миллионов это агрессивные. Из этих 60 миллионов я выбираю, допустим, 10% на венчурные инвестиции в стартапы. То есть, я из этих 60 миллионов выбираю 6 миллионов для того, чтобы инвестировать в стартапы. И я инвестирую в 10 стартапов с потенциальной высоченной доходностью. Если даже у меня один выстрелит из 10, я буду в плюсе. Вот это называется венчурный инвестор. Кстати, по поводу инвестиций в свой бизнес, например. У меня всегда два вопроса. Первое, сколько ты инвестируешь в свой бизнес? Второе, под какой процент? Может быть, только один человек из 20 может ответить на эти два вопроса? Производственник, вот, допустим, он такой на оборудование закупил он оборудование. Вот у него инвестиции, но он проценты не берет. А теперь интересный вопрос. Он думает, что у него компания генерит миллион, а он зарабатывает, ну вынимает оттуда 300 тысяч. Типа 700 тысяч оставляет в оборотке. Он это называет, я инвестирую в свой бизнес. Но он же не забирает. Тогда, внимание, проверочный вопрос просто. А пусть он попробует вытащить это 700 тысяч каждый месяц. Сможет ли бизнес дальше работать на тех же оборотах? Сможет ли он выжить? Если нет, то это не инвестиции, это трата на бизнес. То есть бизнесу нужны расходы, получается. То есть он может быть на бумаге или в голове, это типа цифра, а по факту это может быть не так. Поэтому здесь надо проверять. И далеко не все инвесторы в свой бизнес являются таковыми. Когда я спрашивал, какой процент инвестирует в свой бизнес, он, например, он купил оборудование себе. Сколько тебе процентов? Ну, там, обычно наслечают, вот в средний, в средний показатель 50%. процентов. Типа, мне мои деньги, которые я оставляю в бизнесе, приносят 50% годовых. Вопрос. Если, блин, ты бизнесмен, то у тебя по сути две роли в бизнесе. Ты являешься владельцем бизнеса и являешься инвестором в свой бизнес. Ты как инвестор в свой бизнес инвестируешь под 50% годовых, как собственник бизнеса, ты занимаешь у инвестора, ну, условно под 50% годовых. Вопрос к тебе, как собственнику бизнеса. Какой ты, блин, собственник бизнеса, если ты занимаешь у инвестора под 50% годовых, если ты можешь взять овердрафт в банке под 25? Я думаю, они не вынимают это просто доходность. В том-то и дело, потому что это в основном иллюзии, это нужно посчитать по цифрам, по факту, mm -hmm. и там очень много сюрпризов может быть. Да, это уже финансовый учет. Они очень сильно связаны со своим бизнесом, они воспринимают себя и бизнес как одно целое, это нельзя так делать. Это самая главная ошибка в финансах. Бизнес – это машинка для денег, бизнес должен генерировать Сколько в бизнес денег заходит, сколько денег выходит, сколько чистая прибыль, сколько туда положил. Я вообще против бизнесов со стартовым капиталом. Категорически. Для меня бизнес это всегда с нуля. Бизнес со стартовым капиталом это инвестиция. Потому что ты вкладываешь туда деньги, это уже инвест-проект. Это клуб миллионеров, это мои представительства, офисы, франшизы, где есть. Красненькие – это я в Москве, желтенькие – это детские клубы, у нас клуб юных миллионеров с 9 до 12. Белые точки – это в которых в ближайшее время откроются. Они ежегодно платят? 10% с объемом продаж. Это Это головные уборы североамериканских индейцев. Можно устраивать индейские вечеринки. Они прямо вообще. на самом деле в них ходили? Или не не это, не, это уже типа, реплики получаются. Есть коррекция монет, есть коррекция автографов. Это монеты обезьяны. Я собираю килограммовые, только килограммовые обезьяны. Это мега монета 10-килограммовая. 100 штук в мире всего. По номиналу это 300 долларов Австралия. То есть это реальная монета, ее можно потратить как 300 австралийских долларов. Приходишь в магазин, запись 300 баксов. Это автограф Дональд Трамп. Я собираю автографы разные. Все кто кстати? Кумир. Да, особо нет, вот уже как-то прошло. Раньше был Киосаки. Самого Киосаки, но ну, много у меня их подписанных книг киосаковских. Вот эта первая книга Киосаки, которую я прочитал. Писал у него в 2012 году, эту книгу Отойти одилн молодым богатым. Это вот благодаря которой я влетел в кризис. Вот. Я недавно, когда с ним встречался, подарил ему книгу свою уже с фотографией с Киосаки. Смотри, Роберт Аллин, множественные точки дохода. Бода Шефер, Не знаю, какая у меня с автографом. Пришли нам 15 каких-то топ-книг вот отсюда, чтобы мы тоже разместили, может, mm -hmm. будет интересно. Вот Шварценеггер. Где ты его нашел? В Африке. <звук> Тони Роббинс. Ну, с Тони Робинсом мы год в сплатиновой группе были. Огромная полка. Mm -hmm. Выросли результаты После. Да, вообще, мозги очень сильно прочищают, конечно. Я смотрю все про финансы основные. Ну, да, финансовый, личностный uh -huh. рост – основная тема. Вот, кстати, книга «Психология инвестиций», про которую я говорил. Ребят, вот книга, которую нужно почитать. «Карл Ричардс. Как перестать делать глупости со своими деньгами». А, ты не смотрела случайно «Утиные истории» в детстве? Смотрела. Это «Первый центр» Кружа Макдака. Ты знаешь, первый центр? На который он заработал, первый центр. Компания «Волг Дисней» выпустила специальный тираж, который называется «Первый центр» Кружа Макдака, нумерованный». Прикольно. Золотая монета. У тебя все на эту тему, я смотрю. Да? А у, у меня трепан? же это вообще, я, я когда раскапывал всякие истории, у меня скрудж Макдак – это один из, по сути, таких ну, как прототипов. Я много чего понахватал с детства на бессознанку, а оно потом вышло. Карточки клуба миллионеров вместо как, выпускных сертификатов. А здесь что? Номер участника, получается, здесь такой кодовый. Все, да, да. это доступ в базу а знаний. Сколько? Сейчас и самого Клуба миллионеров 3600, моему сейчас уже такая а Это России? любимое место раз или два в неделю. У -у -у. Пользуешься бассейн? Да, купать после бани только если. О, кстати, знаешь, что когда у тебя есть и оранжевая и черная рыбка, это деньгам. То есть нужно обязательно купить, возьмите себе на заметку, по фэншую почитайте. Сколько каких рыбок у вас должно быть? И самое главное еще, правильное место для аквариума выбрать. Это Зулу из Африки, солдат из племени, не, не вождя. Это бор вождя племени Бора Перу. Это Окаино, не вождя, а там... Ну, пускай, я как помню, все. я картину так собирала, и у меня место, для картин закончилось. Вообще, это винный погреб, по идее, но мы не пьем вообще ничего. I just не want to Up, Расскажи про то, как увеличивать капитал. То есть, грубо говоря, вот я делаю вот такую корзину просто из года в год ее корректирую. Да? Uh -huh. Или как часто надо корректировать? Во-первых, надо понять, насколько ты хочешь заниматься инвестициями. Потому что, как я уже говорил, инвестиции – это предпринимательство, по сути. Ну, там в инвестициях всегда нужно смотреть, насколько ты активный инвестор. Пассивный инвестор, условно, самый пассивный инвестор, положил деньги в банк, получаешь себе банковские проценты все, и не паришься вообще. Ну, или облигации федерального займа купил. Или выстроил портфель инвестиционный с консультантом под доходным бумагам, дивидендные бумаги, например, которые выплачивают дивиденды, и, соответственно, там делаешь вот эту историю. То есть насколько ты активный инвестор? Что значит активный инвестор? Активные инвестиции это все равно что заниматься своим бизнесом. Если ты хочешь стать очень активным инвестором, например, инвестировать там, в доходные дома, в доверительное управление на рынке, то тебе нужно будет время для того, чтобы этим заниматься. Но не просто время, а время плюс компетенции. А компетенции нарабатывать нужно тоже время. Как только у тебя фокус внимания уходит на инвестиции, у тебя меньше внимания уделяется всегда так. Не бывает такого, что у тебя бизнес и все хорошо, и ты тут параллельно чуть-чуть там как бы угу. там инвестициями играй. Не, ну, не Сейчас сколько Это времени уходит? Сейчас меньше. Поначалу я был очень сильно, ну там первый год, наверное, я прям погружался, я книжки читал по техническому анализу, по фундаментальному анализу, я залазил на рынок, сколько там как акции двигаются, смотрел там их тренды, почему мне инвестиционный консультант дает такие советы, покупать или продавать? Я с я сам на рынке не торгую. У меня есть консультанты, которые там уже несколько лет опыта. Я выбираю доверять консультанту и следовать. Потому что бывает, что плюс, бывает, что минус. И здесь уже вопрос, хочешь сделать как бы хорошо, делай сам. Но если самому уплывать в инвестиции, все, можно забросить свое основное направление. У меня на инвестиции, ну, не знаю. В неделю? В неделю, ну, несколько часов, не больше. А на бизнес на свой? Постоянно, все время. Все время о нем думаю, это мое дело, Это нельзя назвать это прям бизнесом. Как ты считаешь, вот реально ли инвестировать в другие бизнесы, чтобы у человека прям сразу там было 10-15 бизнесов одновременно, заходить не в какие-то консервативные вещи, а вот в бизнесы и через это деньги привносить? Можно, но надо участвовать в этих бизнесах, ну в смысле надо погружаться в эти бизнесы. Но я не верю в то, что можно денег дать и там бизнес будет какой-то ну, То есть такого в твоей практике не было, что человек дал денег и бизнес это приносил? Но были и всегда есть такие случаи. Всегда есть какие-то 10%, у которых получается. <с> Поэтому статистика всегда есть где-то там успешно у кого-то. Я знаю, что есть серийные предприниматели, которые прям вот любят много бизнесов. Они прям вот-вот-вот любят. Вот эта многозадачность, что у них вот там и автомастерская, и магазин одежды, и там компания услуг, и там еще там сдача в аренду. Ну, такие, знаю, есть такие. Ну, по характеру, если это подходит, ну, если такой режим окей, то почему да? В основном у меня как бы опыт общения и наблюдения, что есть одно что-то основное, главное, есть такие побочные уже. Просто основное может быть ну, там, скучно, например, или там хочется как-то больше времени появляется, когда оно уже отважено. Тогда какие-то дополнительные проблемы, но всегда основное что-то одно, где основной фокус внимания. Ну и основные результаты оттуда тоже. Какой бы ты совет дал именно с точки зрения управления финансами, как ими правильно управлять, какие основные есть подходы? Первое это всегда финансы воспринимать как систему. Финансы это не доходы, финансы это не инвестиции, финансы это все в купе. Это системный подход, как я выработал, ну, как, как я, во-первых, его выработал, во-вторых, я это пронаблюдал. И системному подходу, к сожалению, нигде я не видел, чтобы учили. Наверное, поэтому и создал свою систему. Во-вторых, цель финансов, цель управления финансами, это чтобы деньги были всегда и оставались навсегда. в вот два момента. Ключевой смысл это в том, чтобы деньги были. А чтобы деньги были, нужно формировать капитал. Поэтому как бы там более явная цель это формирование капитала. Фокус внимания не на доходах, а на капитале. Не важно, сколько ты зарабатываешь, важно, сколько у тебя денег в капитале. Основной совет – это сосредоточиться на создании капитала. Вообще просто. Вот фокус внимания капитал. Каким должен быть вот капитал, если ты хочешь, допустим, с 45 не работать? Там, ну, Миллион долларов достаточно вообще, в принципе. Для большинства людей миллион долларов достаточно. Ты привел пример про людей, которые зарабатывают 300 тысяч. Если человек зарабатывает 300 тысяч, значит ему в принципе этого денег достаточно, ну, на тот образ жизни, который хочет. И в принципе миллион долларов. Это и есть 300 тысяч в месяц пассивного дохода. Ну, если его консервативно распределить, даже просто банк положить, это будет 300 тысяч долларов. То есть 5% годовых, ну, там на уровне 5 тысяч долларов в месяц будет получаться. Все, миллион долларов. Поэтому цель номер один или цель минимум, стать минимум долларом миллионером в капитале. Это была моя цель, меня ушло на это 5,5 лет. Сначала ты создаешь капитал да, на тот, который тебе наверное, до конца жизни хватит с учетом пассивного дохода, как-то вот так, при консервативной стратегии. И потом уже дальше думать, что да, можно улучшить. Есть очень простая формула, это 150 расходов. Сколько ты хочешь расходов в месяц, допустим, миллион. Если ты хочешь миллион в месяц, умножай эту сумму на 150, получаешь 150 миллионов. 150 это коэффициент, при котором ты берешь свою сумму, инвестируешь по 8% годовых и получаешь себе вот именно эту сумму в месяц пассивного дохода. Просто 150 доходов. Все, это как бы цель, ну, это цель номер два. То есть цель номер один – это миллион долларов. А вот инфляция, как же то, что эти деньги потом к цене падают? Про инфляцию очень интересный момент. Дело в том, что инфляция, понятие относительное, ну, например, сколько стоил мобильный телефон 10 лет назад? И сколько сейчас стоит мобильный телефон? Как насчет инфляции? Он стал дешевле. Как же так? Он не стал дороже, он стал дешевле. Ну, то есть есть какие-то вещи, которые дешевеют. Два года назад этот дом стоил на 30% дороже. Сколько стоит, кстати, такой дом? Миллион долларов, примерно. Два года назад он стоил на 30% дороже. Вопрос, где инфляция? Минус 30% инфляция, что ли? Ну, то есть, инфляция – это понятие очень сильно относительно. Но это... новый дом, наверное, будет стоить так же, как раньше или как или больше? Да нет, я имею в виду этот же самый дом. Это не за то, что он на два года старше стал. Это из-за того, что цены на недвижку упали. Но ну, в основном говорят про ту инфляцию, что продукты дорожают, газ дорожает. Окей, если ты получаешь 300 тысяч в месяц, тебе действительно очень важно, что яблоки в магазине стоят сейчас на 2 рубля дороже, чем вчера. Действительно? Ты про эту инфляцию говоришь? Ну, то есть некая такая абсурдная тема на самом деле инфляция но если брать долгосрочный капитал на 10 лет на 20 лет на 30 лет вперед то конечно он имеет значение потому что сама ну как бы сумма денег которая там через 10 лет она будет уже являть и в таком случае подход к инфляции очень простой вот у тебя есть допустим коэффициент 150 ты инвестируешь под 8 процентов годовых хорошо ты хочешь обогнать инфляцию сделай свой портфель не на 8 процентов годовых а на 15 процентов годовых тогда ты будешь стабильно получать 8 процентов годовых с учетом инфляции вот и все то есть это вопрос задачи внутри что еще у тебя есть интересно может кейсы расскажешь Какие у тебя были истории в практике ну, кейсы, как вот. человек допустим вот приходил к тебе вот у него грубо говоря там не капитала он не умел его накапливать и как это все можно раскрутить то есть я наверное, расскажу кейс с капиталом вот как раз про того человека, который доллару миллионерками ко пришел у него офисное здание в хабаровске офисное здание во владивостоке бизнес в автомобиле в новосибирске бизнес в автомобильный в москве и он в Хабаровске, напротив своего офисного здания, купил землю, чтобы построить новое офисное здание, еще одно. Есть понятие финансовой математики, как принимать финансовые решения, взвешены. Он, когда просчитал этот проект, он увидел, что в течение 7 лет ближайших он потратит 40 миллионов рублей на банковских процентах только. Ну, благодаря банковскому плечу. Он еще раз пересчитал, он своего бухгалтера заставил пересчитывать. Он увидел, там, что действительно эти деньги теряются. Он раньше никогда не считал. То есть он по инерции, как вот предпринимает ли все деньги в бизнесе, все деньги в обороте в тех же самых схемах, никогда не просчитывал. Когда он это увидел, он принял другое решение. Он продал этот земельный участок с этим проектом другому предпринимателю, который, видимо, по старинке считает деньги, взял эти деньги, за которые продал этот участок, уехал в Новосибирск, купил в Новосибирске землю, большую, там несколько десятков гектаров, попилил ее на кусочки и под коттеджную состройку сделал. То есть, к чему? При тех же самых деньгах, то есть, по сути, актив, да, у него был актив земля, он распределил этот актив по-другому, что в течение семи лет ему дало 40 миллионов рублей дополнительных денег. Это не вопрос инвестиций, это не вопрос бизнеса. Это вопрос комплексного отношения к финансам, какие у тебя есть активы, какие у тебя откуда идут доходы, какие есть альтернативы тем деньгам, которые есть. И, соответственно, это делать. Еще одна тоже история про недвижку просто очень популярная тема. Для тех, кто хочет инвестировать в недвижку, у меня есть две рекомендации. Рекомендация первая это не инвестировать в саму недвижку, а инвестировать в индекс недвижки. То есть есть ценные бумаги, есть пифы, портфели, недвижки, которые называются. Но нет, люди хотят себе кирпичи. Они хотят потрогать этот дом и знать, что у них есть кирпичи. Хотя на самом деле многие не инвестируют в недвижимость, потому что, ну, типа, мало денег нужно, там несколько миллионов, чтобы недвижку ты в недвижку можешь инвестировать от 100 тысяч рублей, покупать фонд индексный. Поэтому первая рекомендация к недвижке – это вот в индексы. Вторая рекомендация – есть инвестиции в недвижимость пассивного инвестирования, ну, то есть, когда ты купил квартиру, например, и ее в аренду, ты будешь получать меньше банковского процента, то есть сейчас средняя доходность недвижки по такому при долгосрочной аренде где-то на уровне 4% годовых. При том, что недвижка растаяла. Вот у нас был интересный эпизод тоже из кейсов. В 2014 году, когда доллар увеличился с 30 рублей до 60. Те, кто победнее побежали в магазины скупать микроволновки, ну, типа, как будто дефолт, как вот был там в 90-90 годах, заждали дефолта. Мы посмотрели на рыночную ситуацию, мы сделали вывод, что это не дефолт, это просто экономический скачок на базе политических и экономических вещей. Цена на нефть упала очень сильно со 120 долларов там, до 60 долларов. Соответственно, и курс доллара повысился, потому что мы очень сильно привязаны к нефти. И мы говорим, не будет дефолта. Люди начали забирать деньги с банков, когда мы говорили, деньги инвестировать в банк. Там были ставки 19% годовых. Мы давали рекомендацию вкладывать в банковские вклады. Народ говорит, нет, и у кого денег было побольше, там, 3, 5, там, 10 миллионов рублей, они побежали покупать недвижку. Мы им говорили, стоп, не надо, недвижка будет дешеветь. Как недвижка будет дешеветь? Недвижка всегда дорожает. Ну и что? Теперь сейчас, относительно вот этого 2014 года, недвижка дешевле на 30%. Просела. Будет еще проседать, как ты считаешь? Ну, сейчас будет еще, чуть-чуть еще будет проседать. Опять же, почему будет проседать? Если сейчас, если сейчас бабахнет кризис, как мы его ждем, то будет еще проседать, причем будет сильно проседать. С чем это связано? Что когда ситуация экономическая ухудшается, снижаются доходы. Снижаются доходы у тех, у кого было много денег, и у тех, у кого поменьше денег. Те, у кого поменьше денег, они как бы в ипотеку платят, и они не смогут платить ипотеку, получается. И если они не смогут платить ипотеку, на рынок выйдут много квартир. Когда на рынок выпадает много квартир, что получается? падает цена. Строители продолжают строить. У нас перенасыщенность рынка по строительству. Если взять все новостройки, которые строятся, ну в частности Москва, Московская область по регионам примерно такая же история, но в меньшей степени. То при таком наличии жилья, строящегося и вторички, соответственно и при таком ограниченном количестве людей, у которых будет действительно много денег на недвижку, что происходит? Опять перенасыщенность рынка. Если предложения много, а спроса мало, то цена падает. По недвижке, например, сейчас есть, опять же, да, когда я говорил про пассивный инвестор и активный инвестор, чем больше ты в сторону активного инвестора переходишь, тем больше у тебя доходность. Например, вот с доходными домами сейчас. Ну, там, дом, который поделен на студии, и эти студии сдаются, а если еще они сдаются посуточно, то еще больше доходность. Но в целом, например, даже при помещенной сдаче посуточно можно выжимать там 20-30% годовых иметь с недвижки. Это в 5-6 раз больше, чем банковский процент. Ты туда вкладываешь? В доходные дома? Ну, я сейчас рассматриваю этот проект. Пока а. я активное инвестирование сейчас в меньшей степени рассматриваю. Ну, я думаю, на тем, как его построить, чтобы другие люди этим занимались, а я просто финансировал. Ну, пока так просчитываю схему. Но я рассматриваю эту тему. Ладно, спасибо тебе большое за советы. Надеюсь, было полезно нашим слушателям. С удовольствием. Есть у тебя, может, какая-то книга или какой-то подарок? Давай, наверное, тебе бестселлер дам свой. «Финансовые сверхвозможности». У меня шесть книг. «Финансовые сверхвозможности» сделаю специальную ссылку. Тогда под видео разместим. Какие книги еще ты посоветуешь по финансам? Свои книги советую. У меня шесть книг про финансам. Дарю. Давай так, я сделаю, расшарю вот этот финансовый антикризис, она больше подходит для людей, которые, там, если 300+. Здесь три темы, в общем-то, про то, как в кризис вообще не попасть, про то, что делать с бизнесом в кризис. Ну, в общем, такие короткие рекомендации. Ребят, все скачивайте под видео книгу «Финансовый антикризис» Максима Темченко. Будет интересно и, главное, бесплатно. Сможете да. уже заработать. Как подарок. А есть вот книга, которая там последние финансовые сверхвозможности. Там вообще все про деньги, что было. Сейчас пишу еще 4 книги. Пока вот это самая полное финансовые сверхвозможности. Ее можно на зоне найти. Так. Друзья, еще можете скачать финансовые сверхвозможности на зоне. Кому интересно, тоже за деньги. Спасибо тебе большое за подарки. Я обязательно прочитаю. Заезжайте теперь вы к нам в гости. Хорошо, с удовольствием. Set me free